Французский иностранный легион ждет разбирательства из-за украинских дезертиров, которые собирались отправиться воевать на юго-восток. Целый автобус задержали в Париже. Некоторые легионеры смогли предъявить увольнительную на две недели. Их пришлось отпустить. Остальные нарушили не только устав, пожалуй, самого известного подразделения наемников в мире, но и могут пойти под суд. Анастасия Попова разбиралась в этой истории. Французская полиция получила информацию о подозрительном автобусе, который отправляется от западных ворот Парижа накануне ночью. Номера — польский, транспорт числится туристическим. Внутри около трех десятков мужчин — украинцы. Один тут же сдал всех, сообщил, что они не туристы, а едут на Украину воевать против русских. Аргумент не подействовал. Документы попросили у всех. Оказалось, что на борту сразу 14 действующих военных французского иностранного легиона. У пятерых не было никаких разрешений покинуть территорию Франции. Их арестовали за дезертирство. Еще у девятерых задержанных имелась бумага о срочном отпуске на 15 дней. Благословение дал сам командир иностранного легиона генерал Ларде. Чтобы упростить процесс обеспечения безопасности семей, бегущих от конфликта, я решил, что те из легионеров, кто желает, могут получить разрешение, чтобы войти в некоторые граничи с Украиной страны, для того, чтобы принять их семьи. В легионе около 700 солдат украинского происхождения, в частях пока не досчитались 25. По регламенту они могут ненадолго покинуть казармы по семейным обстоятельствам, получив на это исключительное разрешение. Впрочем, мало кто из французов поверил, что задержанные ехали повидаться с семьей. Иллюзии по поводу того, где в итоге окажутся легионеры, французы не испытывают, особенно учитывая массовую обработку людей, очень однобокой информации от украинской стороны. Трудно некоторым размышлять и читать между строк. Франция им разрешила отправиться на границу, а после они могут делать, что хотят. Учитывая их компетенцию, очевидно, что они не будут раздавать миски с супом. «Если они перейдут границу, их будут считать дезертирами в обязательном порядке, иначе это будет означать, что мы отправляем солдат и вступаем в войну против России». Впрочем, риторика европейцев взять хотя бы ту же главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Лейен не оставляет сомнений, что именно войну против России Европа сейчас уже ведет. Оружие на Украину течет рекой. Франция перебрасывает свои войска в Румынию. Свыше пяти сотен солдат выгружаются на заснеженный аэродром. Вслед за ними техника и другое вооружение. Это исторический момент для Европы, которая должна быть на высоте. Либо Европа будет противостоять, либо будет стерта с лица земли. Учитывая сильные меры, которые были единогласно приняты в последние дни, мы противостоим, и Франция продолжит быть мотором европейских действий. Этой же логике вторят французские министры, не стесняясь больше в выражениях. Ведут войну информационную, экономическую, правда, опасаясь пока прямого столкновения.